Папа Вовку попросил, чтобы он цветы полил. Вовка вылил пол ведра, из горшка бежит вода. Папа Вовке, вытри пол, от него разбухнет он. Вовка тряпкой тряс буфет, так испортился паркет. Вовку бабушка зовет, принеси скорее йод. Он в аптечке над плитой, поскорее, дорогой. Только Вовка он в ответ, под плитой аптечки нет. Не найду, иди сюда, поищи теперь сама. Мама говорит, сынок, нужно, чтобы ты помог. Я иду на два часа, ты покормишь малыша, подогреешь суп в обед и в него покрошишь хлеб. Ты за старшего теперь и замкни за мою дверь». Зря все мама объясняла и подробно уточняла. Младший братик на обед съел не суп, опять а конфет. Жаль, но Вовка он таков, в просьбах слышит пару слов. Чуть рассеян, ненадежен, не внимателен похоже. А сегодня Вовкин друг уезжал в на юг. Потому за враченка попросил на три денька. Вовка провожать пришел, а собачки не нашел. Друга нет, перьон пустой, Просто час пошел шестой, Опоздал, опять подвел. Поздно к поезду пришел, Неродивности своей Удивил теперь друзей. Папа Вовки так сказал, Бог тебе б не доверял. Не построил бы ковчег. Знай, скажу тебе одно, Вмиг пошел бы он на дно. Чем все делать как? Лучше уж совсем никак. Ты пойми, пойми, сынок, Это жизненный урок. Бог нас мам проверяет, И экзамен применяет. Тот, кто дело сдаст на пять, Будет большим управлять. Знай, ответственность важна, Верность Господу нужна. Постарайся, чтобы Бог все тебе доверить смог.